Монголы, Но до Мурена буду ехать я один, это у нас по километражу получается, 400 до Козыла, 260 до границы, и от границы еще где-то 400-410 километров, до города Мурена по бездорожью. Если все сплюсовать получается. Получается чуть больше тысяч километров. До точки назначения. До Мурена самое главное добраться, а там уже как Бог даст. В, в моих планах две реки. Тамурен, и Ур. Ур – речка. Я не услышал только сам недавно, может, месяца два тому назад. Зафиксирован самый крупный таймень среди туристических баз в Монголии. В килограммах они не говорят, они в сантиметрах их меряют. Точно не помню, какую меня там цифру называли, вот на Уре. Не знаю, получится на уровень попасть не получится. Посмотрим по погоде. Погода то у нас вот здесь вот. Вот гора. А в Монголии высота меньше чем 1200 нету. Так что там все возможно. По погоде посмотрел, что вроде более-менее стабилизируется погода. Ну что, чуть-чуть цепи взял, по снегу проедет командировка у меня самостоятельная, задний прицеп у меня. лодка находится, Jetix Stream Service, the best, фрегат полностью переделана, доделана наша контора Jetix сервис. Service, спасибо отдельно Михаилу Рыженкову, моему другу и партнеру младшему, он у меня чудотворец, делает и бронирует. Не знаю, как по мне, так лучше его Jet Монголия 2017 год, 20, 28 сентября, сейчас по пути летел, квадрокоптером управлял, не попался, друг, это камера тоже, и он мне попросил его на квадрокоптер поснимать так же красиво, так что мы сейчас будем снимать, я сейчас так, по-монгольски я не умею общаться, подождите, ребята. Заряжу я. Короче, он очень, очень сильно хочет на квадрокоптер сняться. Я там его стадо снимал. Так. Надо будет... Тогда, когда тогда, сейчас на коня сядешь и поедешь. А я... А? Yes. И буду тебя снимать. Понял? Yeah. Понял? <laughs> вот так мы это, на монгольском объясняемся. Жуть, ребята, жуть.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 одного снимал наездника еще один подъехал пришлось двоих снимать мой френд как сказать что потом приеду не знаю До свидания. До свидания! До свидания! Вот такие монголы хорошие люди. Всем советую в Монголию хотя бы раз в жизни съездить. или один полный багажных вещей еще еще и плюс подцеп опасно конечно одному ездить но я уже человек бывалый тем более насколько возможно я подготовился конечно к этой поездке то есть у меня есть запаски по две штуки много запчатей каких есть ночно ну, даже что-то что-то такое случится с чем я не смогу справиться ну, на этот случай у меня есть никого телефон есть ребята вам в монголии в Ламбатаре и соседние все города и деревни то есть у меня везде все на контакте то есть соответственно конечно я просто так бы не поехал если бы не было бы здесь друзей Это чревато цель этой поездки у меня, это, конечно, я в, пог... в погоне за крупным тайменем. Хотелось бы свой рекорд побить. Какой мне рекорд не скажу. Если поймаю, если побью рекорд, тогда скажу, какой рекорд. Вот хотелось бы... этот экстрим вещает, не прошло и недели, два дня ничего не снимал, в Мурене просто находился, тут надо решать было проблемы, а проблемы какого плана? За меню речку не просто так все попасть, надо кучу разрешений, приграничные <плес> зоны, то есть взять у пограничников разрешение, сегодня только взяли его. Что там, пыли? <плес> ну и что, Йорк? <плес> ну сначала лодку это, толкаем туда, да? В частном секторе города Мурена находимся. Йока мой партнер приехал по Монголии Суланбатара, тоже его сутки ждал. Так выглядит частный сектор города Мурена. У нас по плану вообще что, сейчас в УАЗик загружаем лодку, мотор, Хохаряшки. какие влезут. Все остальное повезу я на своей машине, на двух машинах поедем, маршрут тяжеловатый, 190 километров. Так, ребята уже без меня тащат. Йока, что без меня не вытащите? А, Йока? Йока без меня не вытащите? Мужикам, короче, объясни, что я главный оператор. Мне руки, мне, мне руки марать нельзя. Монголы веселый народ, хороший, добрый. Она, она как влетая пошла туда. и Алексей Владимирович, как всегда, любит халявничать. Так 5 лодка с броней влазит, влазит, ребятки. Ну что, встанет боком? А? Так, это смотри, йок, и скажи, мужик, скажи это, чтобы это, по крайней мере, на это, сбоку везде эти хуйни, там снизу или тому подобное, чтобы эта лодку нам не пробила, как в прошлом году. А там, на той стороне. <соцентреский> там тоже нормально. Там тоже нормально вот Это, кстати, новая лодка. Фрегат. Light Лай. G480. Спасибо за воду фрегат. По нашей просьбе они его в красной ткани нам сделали. Они в красной ткани вообще эти модели не исполняют. Ну лодка уже побывала на многих речках в этом году хороши показатели ну на этой речке поснимаем покажем так теперь мотор да мы делаем ладно придется камеру выключать потому что тут без меня без меня ничего не получится с мотором ты сейчас мотор просто отстегивай сейчас сам туда залезу, это, надо будет э, его приподнять вместе с этим. Ну сейчас, сейчас, короче, разберемся. Сейчас камеру по ложим, к сожалению. Не получится. И поснимать, и помочь пыли много. Ну что, джет джетэкстрима сборы прошли нормально. Елка вон в национальной одежде у него попрет. Елка сам в шоке. Короче, это. Впервые. Вон у него это. Апгрейд. апгрейд тюнинг. Тюнинг у него. Тюнинговый халат. Адида, супермен. Все эти вещи. задаем от наш друг хороший. Все, мой любимый прицеп. Ну надеюсь, на неделю без меня остается. Надеюсь, я все-таки прорвусь на речку, на которую планирую. Пока я ничего говорить не буду загадываю как получится все. речка находится в приграничной зоне поэтому проблемы кое-какие были здесь мы все разрешение получили и на машину и на себя и на уазик разрешение мы все получили другого просьба чтобы порыбачить нам там дали и все. Все будет хорошо. Сейчас поедем. 10 литров бензина зальем, УАЗик зальем. И все, в 6 утра подъем. Не, подъем в 5 утра. Вперед. Алга. Выбор Jet Extreme. Профессиональная. Фото и видеотехника. Бинар. Магазин фототехники.